Всем привет! Google анонсировал новую операционную систему. Называется она Google OS Flex. Сегодня мы с вами установим загрузочную флешку и запишем на нее эту операционную систему. Открываем Google Chrome. Нажимаем три точки справа. Настройки. Далее переходим в дополнительные инструменты и выбираем с вами расширение. Вот. Затем нажимаем на главное меню и внизу открыть интернет-магазин. И здесь мы с вами вводим название утилита установления Chromebook. Вот она у нас первое. Нажимаем на нее и устанавливаем. Установить расширение. Теперь мы с вами ее запустим нажимаем и выбираем утилита восстановления chrome у нас открывается небольшая программка нам с вами потребуется флешка не менее 8 гигабайт у меня уже вставлено 64 гигабайта начинаем процесс установки нажимаем начать здесь нам необходимо выбрать производителя google Chrome OS Flex и продукт для разработчиков. Нажимаем продолжить. Выбрать носитель. Samsung Flash Drive у меня. Нажимаем продолжить. Да, важный момент. Все данные и разделы на флешке будут удалены. Нажимаем создать. И все, у нас прошел процесс создания образа ребята смотрите что мы с вами наблюдаем извлечение файлов из архива уже 180 процентов завершено осталось минус 50 секунд Ребят, chrome OS flex это маленькая операционная система которая подходит практически для всех старых ноутбуков и компьютеров таким способом можно создать образ Chrome OS Flex. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.